Ага. прямой эфир настал. Приветствую всех, уважаемые зрители. Прошу прощения за срыв нашего вебинара, назначенный на 16 часов по Москве. По техническим причинам не удалось сразу его начать. Так, ну Итак. надо сейчас обратную связь, обратную связь спросить. Видно, нет, в скайпе. Кто-нибудь черканите мне в скайпе, что все нормально видно. А то опять будем в бочку кричать вдвоем. Так, ну вот сейчас на ютубе есть видео. Есть звук. Ну, самое главное, пишется, да? Все пишет. Mm -hmm. Ну, добро, ладно, если что-то. Так, нет, вот кто-то понаписали, понаписали. Да, все, хор. Чуть ли никак на тишину. Рад всех приветствовать, дорогие друзья. Мы даже когда неделю назад объявляли о сегодняшней дате вебинара, о результатах, которые мы хотели бы вам рассказать. Денис, выключи микрофон, пожалуйста, а Skype. Скайп. Угу. Или скайп там на красную. Поставь, что не беспокоить. В общем, неделю назад, когда объявляли вебинар и о том, что есть у нас уже результаты стопроцентные, все подтверждено несколькими источниками о полученном результате нашей деятельности, то есть радостные люди и так далее. И все буквально вчера только я задумался о том, что сегодня, 17 марта 1991 года, 25 лет назад, был референдум по сохранению Советского Союза, на котором 79% пришедших на выборы граждан проголосовали за сохранение Союза. И с тех пор именно, с тех самых пор, Советский Союз это единственное легитимное государство, образованное волей народа на всей планете Земля. Соответственно, все законы СССР легитимны, действуют по сих пор в пространстве и во времени. Кто в это не верит или кто этого не догоняет, не понимает или тому подобное, но это как бы проблемы самого человека, его понимания. Наполняйте свою меру знаниями, перепроверьте данную информацию. Один из признаков, который я просто могу сразу на вскидку назвать, в 1996 году Государственная Дума Российской Федерации, то есть нелегитимного образования, признала результаты референдума. Ну, то есть если сама Российская Федерация признает результаты референдума, о чем это говорит? О том, что все... Как есть, то есть воля изъявления народа — это высшая вообще власть в пространстве, во Вселенной, в космосе и так далее. Ну ладно, об этом мы не будем, об этом вы можете прочитать во всех наших документах, есть доказательная база и так далее. В предыдущих вебинарах есть ссылки тоже на часть документов. Есть ссылки на первичные информационные пакеты под, под вебинарами в описании. И многие люди просто не умеют пользоваться, наверное, но это очень просто. Смотрите описание под всеми видео, которые мы выкладываем. Там очень много полезной информации, полезных ссылок на различные документы, на сайты, на статьи, на другие видео. Обращайте на это внимание, под видео всегда в описании есть куча полезной информации. И сегодня она тоже будет. Я вам сегодня зачитаю статью, по которой произошло закрытие производства на стадии судебных приставов. То есть прямо сейчас зачитаю. Судебный пристав-исполнитель может окончить исполнительное производство без использования ой, без исполнения и возвратить исполнительный документ истцу в соответствии со статьей 46 Федерального закона Российской Федерации об исполнительном производстве. Для того, чтобы, ну, отхожу пока от документа и э, просто комментирую. Многие люди сейчас будут говорить, ну вы же граждане СССР, а вот ссылайтесь на законы Российской Федерации. Да мы на законы Российской Федерации ссылаемся не для того, что они нам нужны. А для того, что сам сотрудник судебных приставов, судебная система работают по законам Российской Федерации, и мы их словами говорим, что они совершают где-то преступление, где-то неправосудные решения выносят. По законам СССР мы вообще никому ничего не должны, нам должны. То, что все похитили, растащили с нашей территории. Мы никого не принуждаем, то есть как бы быть гражданином СССР, если человек не хочет, пусть будет гражданином Российской Федерации, но по закону пусть сделает эти действия, выйдет из СССР и потом войдет в Российскую Федерацию. Определенный порядок документальный нужен. Ну, в общем, продолжаем про статью 146 Федерального закона об исполнительном производстве. Часть первая. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается истцу по заявлению ИСЦА, то есть возвращается по заявлению ИСЦ, если ИСТЕЦ отказался от требований. Второе. Если невозможно исполнить обязывающие должника совершить определенные действия, воздержаться от совершения определенных действий, исполнительный документ возможность исполнения которого не утрачена. Пункт 3. Если невозможно установить местонахождение должника его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях за исключением случаев, когда настоящим федеральным законом предусмотрен розыск должника и его имущества. Вот часть первая. Пункт четвертый статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве, на этом основании закрыто сегодня, вот данные, которые у меня есть на руках, которые я вам сегодня продемонстрирую, закрыто три исполнительных производства. по пункту, часть 1, пункт Часть первая, пункт четвертый, сейчас я его вам зачитываю. Если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом исполнительным допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. То есть вот по этому пункту. Если истец отказался, оставить за собой имущество должника, не реализованное при исполнении исполнительного документа. Так, ну, тут целая страница. Зачитывать все остальное не будем, ссылка будет под видео, чтобы не отнимать время, и так э, времени еще сейчас уйдет на разъяснение определенных моментов. Эта ссылка на вот это, то, что я читаю, сразу будет в первой строчке под видео. Там же вы найдете контакты человека, скайп, e-mail, страницу его в ВКонтакте, в однокласснике, в одноклассниках, человека, получившего результат. Вы можете к нему позвонить, добавиться, пообщаться, попросить у него выслать вам оригиналы постановлений, документах, там, акта. Два документа должно быть – акт и постановление. То есть сначала акт выносится, подписывается заместителем э, начальника судебных приставов или старшим э, судебным приставом-исполнителем. На основании акта нижестоящий стоящий по рангу, вот, который занимается вашим делопроизводством, судебный пристав, выносит постановление. То есть вот эти два документа каждый из вас может получить в будущем, просто написав заявление о знакомлении с материалами дела, прийти к приставу и получить эти документы на руки. Единственное, тут есть моменты. Также имейте в виду, что если за вашим супругом зарегистрированное имущество, приобретенное в браке, то истец может обратиться в суд с иском выделить доли супруга из общего имущества. В соответствии с частью 1 статьи 45 Семейного кодекса РФ по обязательствам одного из супругов, взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела, до, выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов для обращения на нее взыскания. Если вас удовлетворила моя информация, то приобретайте пакет документов, который позволит получить акт и постановление от судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания. Будут вопросы, обращайтесь. И контакты человека, который вот получил результат. То есть мы не тянем, э, как бы мы не перетягиваем одеяло на себя, оставляем реальные контакты человека, которому вы можете задать вопросы и истребовать документы, подтверждающие. Ну, сегодня косвенные документы я вам покажу, я аудиозаписи. Так, э, по статье 46... Я думаю, всем все понятно, каждый может в интернете ее еще раз загуглить, все перечитать. Но хочу объяснить, почему из своего жизненного опыта, из работы правовой, почему судебным приставам проще решить вопрос, чем со всеми остальными участниками процесса. Как вы все знаете, как только вы прекращаете платить кредит, как только вы осознали, что банк мошенник и вы ему ничего не должны, вы начинаете переписку с банком. То есть с тем учреждением, которое считает, которое, вернее, вот как выразиться, то учреждение, которое формально как бы является собственником этих денег, но на самом деле собственником является Центральный банк. Но сам банк, там ВТБ, Сбербанк, Рус, русские стандарты, другие банки, они не хотят просто так вас отпускать, чтобы, и хотят на вас наживаться. Поэтому договориться с ними самими – это очень тяжело. Ну, во-первых, они имеют большие средства, чтобы давать взятки. Поэтому пос, против вашего кармана они имеют влияние в обществе. Да, оно незаконно, но это реально. И поэтому практика показывает, что в процентах 20 случаев можно решить вопрос, переписываясь с банком, но оно зависит от разных обстоятельств, смотря от какой у вас остаток долга, сколько вы проплатили, были ли у вас просрочки, от, от вменяемости того человека, которому попадать будут ваши заявления. Если человек, которому вы пишете, ему передают документы и он здравый, вменяемый человек, он соответственно не будет взыскивать с вас денежные средства, а прекратит прекратит э, вообще долговые э, между вами обязательства. Но, как правило, в банке работают люди, в системе которые и они просто берут и передают ваше дело в суд. Ну, в крайних случаях коллекторам. Коллекторов вообще не стоит бояться, несколько раз написали жалобу на них в прокуратуру, записали аудиозапись, приложили это все к заявлению и все, и забыли про коллектора. Не надо на них даже обращать никакого внимания. То, что коллекторы там по телевизору один ролик показали, где там коллекторы пришли и человека избили, ну это один, один заказной ролик на всю страну и на весь мир. Ну может два, ну, ну максимум три. За 6 лет моей правовой практики с 2010 года я… Общался с тысячами, на сегодня уже, наверное, с десятки тысячами людей, и никто мне не сообщил о том, что коллектора приходили к нему домой и какую-то расправу устраивают. То есть это все лишь запугивание по телевизору, через интернет, раскрутка определенных роликов, в которых как будто бы коллектора там кого-то избили. Это заказные фильмы, поэтому научитесь отделять информацию, различать ее. Следующая инстанция после переписки с банком, если у вас не удалось, не получилось договориться о том, что ну, как бы банк ничего с вас требовать не будет и получить письмо в банке о том, что вы ему ничего не должны, справочку вернее, то на вас передадут документы в суд. В суде, конечно, судья считает себя высшей властью. Настолько у нее крепко сидит корона на голове, что она там, высшая власть в стране, что с ней договариваться тоже сложно и практически невозможно. В суде тоже порядка, может быть, 30-20% можно что-то порешать. Как-то сгладить ситуацию сложившуюся долговую. Но в основном все перейдет к тому, что по беспределу вас осудят, вы будете писать апелляции, кассации. Уже в, апелляционном, в, э, в апелляционной кассационной инстанции можно гораздо больше вопросов решить, чем в первичной инстанции. Дело тут все очень в простом. Э, судья, который в первой инстанции, под ним нету больше подчинения. То есть вот он первый, кто выносит решение. Но судья апелляционного кассационного суда... Они имеют над собой еще выше начальников, и под ними есть вот ниже по иерархии подчинение, это вот районный или городской суд, который э, вас осудил, или мировой суд. Соответственно, когда вы грамотные документы в апелляцию в касацию предоставляете, в которых там все расписано, про нелегитимность, про референдумы, приложены все доказательства, плюс о том, что вы это заявляли под протокол судебного заседания э, в, в первой инстанции, то судья апелляционного кассационного, кассационной инстанции, он задумается над тем, что лучше ему нагнуть ниже судью и вернуть дело назад, либо прекратить производство из-за незаконного решения, и как бы и трава не расти, либо вынести неправосудное решение в отношении вас и подтвердить э, решение первой инстанции. И тогда вы пойдете в кассацию и тогда кассационный суд может решить, что судья апелляционной инстанции некомпетентен и выгнать его с работы. И поэтому, то есть вот эти судьи апелляционной кассационной инстанции они на серединке иерархии находятся и у них есть выбор нижестоящего нагнуть или себя подставить. Поэтому там больше вопросов решается в положительную сторону и там более компетентные судьи, более профессиональные э, юристы и так далее, имеющие больший опыт и большее влияние. Но если даже вы на судебных инстанциях там ничего не смогли решить, все в отношении вас по беспределу было вынесено, э, ваше решение вступает в законную силу, если в течение, ну, там, в течение 10 дней вы его не обжаловали. Если обжаловали, то только после апелляционного решения вступает в силу. И на, когда вступило в решение в законную силу, суд выносит исполнительный лист, отправляет вам оригинал, и один оригинал отправляет судебному приставу исполнителю. Судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного листа Возбуждает исполнительное производство, выносит постановление, которое отправляет вам, вручает под роспись, которую вы можете также обжаловать в судебном порядке, либо в вышестоящий отдел судебных приставов и так далее. Но, ситуация здесь следующая у судебных приставов. Судебный пристав, он не собственник этих денег, этих долгов. Судебный пристав не судья, который имеет какие-то властные полномочия, имеет корону на голове, что он высшая власть в ну, Российской Федерации. Судебный пристав-исполнитель, как правило, обычный человек, такой же, как и мы, который за небольшую заработную плату перелопачивает круглосуточно 7 дней в неделю объем работы, большой очень. Чтобы было понятно, ну, я в свое время общался более чем со 100 приставовыми-исполнителями. Был на свадьбах на их, там, на корпоративах, на дня рождениях и так далее. И общаясь с этими людьми за, за свои 34 года вот там, за осознанное взрослое время э, в своей жизни, я не встретил в диалоге вот просто там за столом, где-то за чаем за праздничным столом. Я ни разу не встретил ни одного судебного пристава-исполнителя, который сказал бы мне, что ему нравится его работа и то, что он делает. То есть они сами все прекрасно понимают, что творится кругом, беспредел, беззаконие. Но многие из них на этой должности работают просто, есть, чтобы вы понимали, судебным приставом-исполнителем может стать любой человек, имеющий высшее образование. Неважно там. Заборостроительная, архитектура строительная, там, сельхоз, университет. Главное, чтобы корочка высшее образование. И все, вас возьмут судебные приставы. Там большая текучка. Потому что, текучка почему большая? Ну, представьте, все суды вашего района, вот отдел судебных приставов, он, допустим, один в вашем городе, но к нему присылают различные акты, постановления, административные протоколы. Присылают полиция, ГАИ, налоговая инспекция, пенсионные фонды, суды между мировые судьи, районные судьи, городские судьи. Судятся между собой юридические лица, физические лица, банки с физическими лицами, банки с юридическими лицами. И если кто-то из вас хотя бы раз приходил знакомиться в архив, своим материалом дела к судебным приставам, вы бы увидели э, протокола, различные материалы дела, которые стоят с полу до потолка. То есть просто вот такими кирпичами глобально, то есть и судебный пристав, исполнитель, их такое количество маленькое, э, что они просто не успевают перелопачивать всю вот эту вот работу. И как правило, э, нас, наш пакет именно... Построен каким образом? То есть там 137 э, страниц материала, жалобы, заявления, приложения к заявлениям, доказательная база. То есть мы этим пакетом документов, который уже получил результат, мы его еще до, усовершенствования потом, до усовершенствовали, потому что результаты были получены в 2014 году, в 2013 году, менялось законодательство, менялись определенные нормы. И вот абсолютно в апгрейде, то есть усовершенствован со всеми недочетами, на сегодняшний день он есть у нас в правовой группе «Правовед Сибирь». <coughs> Соответственно, этот пакет документов, он просто помогает судебному приставу опереться на те основания, которые мы пишем. То есть мы уже сделали работу за судебного пристава вместо него. Ему не надо истребовать доказательства, делать запросы, что-то изучать, куда-то выезжать из кабинета. Вы прислали ему пакет документов, 137 страниц, либо принесли ему под роспись, и все. Он на основании этого материала выносит акт о невозможности взыскания, законный, все, по своим законам РФ. Подписывает его у заместителя, который тоже очень рад, что хоть еще одно решение, еще одно дело было прекращено и не висит. Соответственно, они получают за это премию. После чего этот пристав, когда акт подписан, пристав выносит постановление о невозможности в Все. У вас на руках постановление и акт о том, что с вас нечего взять. Но эти постановления и акты, то есть есть такая ремарочка, что вы должны перед вот этим, к этому процессу подготовиться. Вы должны не иметь ничего на себе. То есть переписать все имущество. Это нужно сделать изначально, когда вы реши, приняли решение не платить э, незаконные кредиты. То есть переписали все с себя, чтобы у вас ничего не было. Официальной работы не было и так далее. И все. Э, и, пожалуйста, то есть подавайте документы к судебному приставу и получайте... По статье 46, пункт 1, о, часть 4, 1, пункт 4. Для того, чтобы маленькое было понимание, я из 134 страниц зачту вам всего 3. Просто как бы саму суть документа, чтобы у вас было понимание. Так, сейчас открою. То есть это сам, сама жалоба. Вот я готовил э, документы конкретно. То есть э, вот это свежие документы, потому что после того, как мы вбросили информацию, э, что продадим первых 20 пакетов по 15 тысяч рублей, остальные будут по 25, ну то есть через неделю. То есть до 24 марта включительно можно пакет приобрести за 15 тысяч рублей. Потом он будет 25 тысяч стоить. Потому что человек, у людей гораздо больше платежи, чем стоимость этого пакета? Ну и труд 137 э, страниц. Он тоже как бы плюс опыт и стопроцентные решения, которые уже получены. Они того стоят. И люди стали заказывать уже, то есть было приобретено 6 пакетов документов на сегодняшний день э, по 15 тысяч рублей. И вот э, человеку я составлял. Э, кстати, если... Кто-то ленится составлять документы, у нас вводится, вот сегодня я прям сообщаю, дополнительная услуга. На первых порах она стоит 5000 рублей. То есть если вам лень заполнять там сотни страниц документов, у нас есть юристы, правоведы, вернее сказать, в штате уже правовед Сибирь, и вы можете просто заказать документы и сделать проплату за работу 5000 рублей за заполнение документов. Для этого вам нужно просто прислать свои данные, материалы на почту к нам и за вас человек заполнит. Вам останется только расписаться, распечатать и отправить в нужную инстанцию. То есть все за вас сделают. То есть такой вот сервис дополнительный. И вот один человек уже такой с Красноярского края, Сачинска, э, вот я для него готовил документы. То есть вот жалоба «Я, Турова Любовь Васильевна, получила ваш так называемый документ, постановление судебного пристава исполнителя о возбуждении исполнительного производства, номер такой-то» от 16 ноября 2015 года. На основании исполнительного листа номер такой-то от 10 ноября 2015 года, подписанному судебным приставом исполнителей Блинниковой Татьяной Владиславовной. Но я так и не поняла, на каком основании мне, вами направлена данная бумага. Настоящим документом уведомляю вас что до настоящего времени никто нигде никогда с момента моих взаимоотношений с нелегитимной судебной системой Российской Федерации не смог предъявить ни один документ, устанавливающий или подтверждающий легитимность, законность, правомерность как Конституции РФ, так и самого образования с названием Государства Российской Федерации. В том числе документы на территорию, власть, суверенитет, права и так далее. Никто не предъявил. А без них все действия всех, без исключения лиц, представляющихся от имени данного образования, являются преступными по законам РСФСР и СССР. Настоящим документом уведомляю, что законы РСФСР и СССР продолжают действовать на данной территории, имея высшую юридическую силу, и ваше нелегитимное образование не имеет возможности их ни приостановить, ни отменить, ни в пространстве, ни во времени. При этом, согласно неоднократных моих заявлений в судах РФ, куда меня приглашали, я уведомляла о том, что я являюсь человеком и гражданином СССР по факту своего рождения и добровольно или иным законным способом своего гражданства СССР <coughs> не теряла и не меняла, не писала никакие заявления о выходе СССР, из СССР. В связи с чем на меня распространяются законы всех стран, планеты Земля, о неприкосновенности, дипломатическом иммунитете, поэтому любая ваша попытка применить ко мне силу закончится международным скандалом. Также в связи с наличием у меня свидетельство о рождении ССР, подтверждающего мое гражданство ССР, признанного нелегитимными органами РФ, не позволяет мне служить на пользу вражеской стороны, разрушившей, ограбившей и уничтожившей всю инфраструктуру ссср ССР и коренные народы Руси, России, и позволяет мне, как гражданину ССР, обратиться в военный трибунал ССР, чтобы привлечь к уголовной ответственности по законам военного времени всех преступников, действующих от имени и по поручению легитимных, незаконных, неправомерных лиц Российской Федерации, де-факто и де-юро, являющиеся организационным, организованным преступным сообществом, захватившим власть на данной территории и осуществляющим в данный момент ее оккупацию, учитывая связанное выше, под вопросы нелегитимности, незаконности, неправомерности попадает в том числе и система судебных приставов, закон о существовании и функционировании, который также нелегитимен. А в связи с этим все наши практические действия попадают под нарушение, ваши практические действия попадают под нарушение Конституции РСФСР и СССР, законов РСФСР СССР и даже уголовного кодекса РСФСР, трактующего вашу деятельность как измена родине, статья 64 УК РСФСР. Также. Напоминаю вам, что никто, находящийся на территории СССР, не утратил своего гражданства СССР. Согласно статье 20 Закона о гражданстве СССР от 23 мая 1990 года, номер 1519-1, где сказано, статья 20 «Основание прекращения гражданства СССР». Гражданство СССР прекращается вследствие выхода из гражданства СССР. Второе – вследствие утраты гражданства СССР. Третье – вследствие лишения гражданства СССР. Четвертое. По основаниям, предусмотренным международными договорами СССР. Пятое. По иным основаниям, предусмотренным настоящим законом. Прекращение гражданства СССР влечет за собой прекращение гражданства Союзной Республики и Автономной Республики. По любому из этих пунктов, если в отношении вас то есть было лишение гражданства, у вас должен быть документ. Если такого документа не имелось, то, соответственно, вы до сих пор гражданин СССР. Все лица, имеющие паспорт гражданина РФ, обязаны иметь справку от имени РСФСР и СССР на право смены гражданства, в том числе Российской Федерации. В противном случае каждого из них можно рассмотреть как изменника Родины, подписавшего, подпадающего под статью 64 УК РСФСР. Но учитывая, что обычные граждане были принуждены получать паспорт РФ, то по данной статье будут нести ответственность все, кто их принуждал это сделать. Одновременно заявляю, учитывая, что Российская Федерация, будучи нелегитимным образованием, не могла выпустить ни одного легитимного документа, то все лица, причастные к выпуску от имени РФ любого документа, а также заставляющие их исполнять, будут привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям, в том числе за геноцид. Как вы понимаете, здесь мы еще не рассматриваем вопросы экономического и финансово-денежных характеров и планов и не выставляем вам иски. Я не говорю уже, что даже по законам РФ предусмотрена ответственность за захват власти, а тем более за вооруженный захват, который происходил неоднократно в период с 1991 по 1993 годы. Но к чему вам разбираться в нелегитимности того, кто платит вам зарплату, без которой вы не можете существовать? Ведь вам проще закрыть глаза на то, что изложено выше, и продолжать преступления в пространстве и времени, став их соучастником. Вам, органу, именуемому себя Управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, МОСП, по городу Ачинску, Ачинскому и Большеулуйскому районам, ознакомившись с материалами моей жалобы, предоставляется единственная возможность реабилитировать себя за все преступления прошедших периодов и прошлых незаконных решений, совершенных вами неоднократно. Это ваш последний шанс получить прощение за то зло, которое вы наплодили реализовав свое конституционное право нелегитимной конституции и государства на профессии судебный пристав исполнитель, но так и не нашедшие мужества, чтобы действовать честно и справедливо будучи юристами профессионалами или непрофессионалами, вы не могли и не можете не понимать, что так называемая законодательная власть печет антинародные антиконституционные законы исполнительная власть реализует эти законы на практике, а вся судебная власть, которая могла бы остановить этот беспредел, на деле прикрывает преступления законодательной и исполнительной власти, совершая геноцид по отношению к коренным народам России. На основании вышеизложенного выше вам следует, из, вам следует исполнить честно свой профессиональный долг и закрыть, прекратить исполнительное производство. Так, сразу выделю тут, чтобы люди потом Исполнительное производство, номер такой-то от 16 ноября 2015 года, вернув его туда, откуда получили. В противном случае я буду вынужден обратиться в военный трибунал СССР для привлечения вас к уголовной ответственности по указанным выше статьям со всеми вытекающими последствиями по законам военного времени. К жалобе прилагаю заявление номер один о причинах следственных связей событий и действий, породивших мои ответные заявления и действия в одном экземпляре. Заявление номер два о нелегитимности государства Российской Федерации, один экземпляр. Заявление номер три о нелегитимности судебной системы Российской Федерации, один экземпляр. Заявление номер четыре о защите себя и своего отечества. По скриптам данное заявление отправляется как официально по почте, так и иными каналами в связи с, чем? с тем, что вы можете получить его неоднократно. Одновременно мы его опубликовываем в интернете на ряде сайтов разных государств мира. Так, и еще один момент в постскриптуме. Представителям службы судебных приставов Российской Федерации, чтобы не подпадать под действие статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР, предлагаю вам в одиночку или всем составам перейти на службу, в службу судебных приставов СССР, РСФСР и Российской империи, написав... Заявление на имя Врио президента СССР, Врио президента РСФСР, Врио императора Российской империи Тараскина Сергея Славовича. Или не мешать нам в наведении порядка на территории СССР, РСФСР, Российской империи, в военном трибунале Союза Советских Социалистических Республик вам это зачтется. То есть вот, такое, вот такая жалоба совершенно... Строгая, конкретная. Весь документ занимает 137 страниц. Состоит из заявления. О, из жалобы и четырех заявлений. Каждое заявление еще имеет определенные приложения, доказательную базу с документами. Так. Следующее, что хотелось бы мне продемонстрировать, это аудиозапись. Судебными приставами. То есть об отмене. Пока будет аудиозапись идти, я вам покажу ну, именно страницы, там, где отмена решения была по данному факту. Здравствуйте. Вы позвонили в центр телефонного обслуживания Федеральный в целях улучшения качества обслуживания. Все разговоры с оператором записываются. Другий Федеральная служба судебных приставов, специалист отдела Ольга. Представьтесь, фамилий иночца ваше. Здравствуйте, Поликарпов Артем Александрович. Какой вопрос у вас? У меня вот тарточка заблокированная. Mm -hmm. сейчас уточним наличие производством. Дата рождения. Какая у вас? Тринадцать ноль два семьдесят семь. И область регистрации по паспорту. Уточните город Казань Ср. Вот три производства. В отношении вас в Казани, в авиастроительном отделе пристава, возбуждено одно производство по взысканию налогов и сборов. Все документы пришли к вашему приставу. Фамилия Кондратьева. Мы а, дали а, ответы с ней. Извините, а можно узнать, ну, С какого года у меня исполнительное производство? Дата возбуждения 9.9.2013 года. А, 9.09.2013 да, дата возвращения производства. Еще а, больше информации... А, а, больше, больше. Нет. а больше никаких у меня там делопроизводств нету, да? В исполнении только одно исполнительное производство, вот у Кондратьевой. Документы у нее более подробно, что за налогов и сборов, то есть к такой период. Вам скажет она. Телефон у вас ее есть адрес? Нету, а закрытые у меня дело производства какие-нибудь есть, не знаете? Есть а, три производства, но они у вас окончены. В четырнадцатом году одно производство окончено и в пятнадцатом году два производства окончено. А, Всё, а вы только одно. Угу. Извините, а у меня вот 14 которое который закончен и 15 которое который закончен. Они когда начали? Через три года. Они уйдут с сайта только через три года с момента окончания производства. А, то есть Отсчитывайте. у них три года прошло? Нет, вы, 18-11 2017 года производство окончено, вот с этого момента отчитываете три года, то есть уйдет сайта производства 18.11.2017, и, соответственно, 2015 года также отсчитываете. У вас окончено они по статье 46, то есть взыскания. Если а... вопросы по данным производствам есть, вы, в принципе, можете обратиться за всеми разъяснениями по данному факту. Нет, я, я понял то, что это, они у меня закончились, а невозможность изыскания. А когда они начались, мне можно узнать, пожалуйста. Возбуждены они в 2014 году все. Одно производство 3 апреля, второе производство 6 октября, третье производство 16 декабря. 2014 год по всем производствам. Это вся информация на сайте есть, в принципе, можно это посмотреть. Вопросы есть, звоните к приставам. Ну все, то есть как бы все, я думаю, понятно, логично и так далее. Сегодня у нас получается самый праздничный с 25-летием сохранения Союза ССР, с референдумом, самый короткий, поэтому, ну хотя если учитывать время начала и технические вопросы не подключения, то он самый длинный получился семинар. Поэтому не смею всех вас задерживать, все, все пишите, оставляйте заявки на сайте правоведсибирь.org, все на русском языке. Ну, я думаю, большинство из вас знают, ссылки на сайт будут под видео, также будет ссылка, повторяю, на документ, на статью 64, в которой указаны контакты человека который получил результат. Ну, надеюсь, что аудиозапись нет смысла выкладывать, потому что вы ее можете прослушать видео, либо запросите аудиозапись у человека, который получил результат. Это те результаты только, которые мы можем осветить. Некоторые люди из-за своей скромности, либо по другим причинам, из-за своей популярности, наоборот, не хотят светиться. Поэтому по возможности мы записываем интервью людей, которые получают результаты. Все вы можете видеть на нашем канале. Если вы хотите владеть постоянно новой актуальной информацией, то обязательно подпишитесь на рассылку на сайте www.provedsibir.org и получайте письма с актуальными новостями, получайте рассылку на вебинары. Напоминаю, что каждый четверг 16 часов по Москве мы проводим вебинары на тему раскредитация населения. К следующей неделе, я не знаю, успеем мы, не успеем, поэтому тему пока не буду озвучивать. Возможно, скорее всего, будет произвольная тема. Мы это еще пообсуждаем в чате, потому что много людей уже, которые пользуются нашими знаниями, много людей, больше 500 человек уже состоят в чатах в разных регионах. У нас запустилась Украина, запустился Казахстан. Там переделываются документы под их законодательство. Что самое интересное, что все законы под копирку написаны, что Российской Федерации, что Казахстана, что Украины. Только единственное там маленько местами переставлены пункты и номера статей. Что говорит о том, что все мы находимся в оккупации, все законы написаны по антинародные по американской там конституции и их законам. Э, ну как бы вот на этом все. Поэтому, а, ну не завершил мысль то, что так как народу очень много, многие уже приобрели э, пакеты документов и у многих есть просто технические вопросы. Возможно на следующей неделе э, мы просто проведем вебинар. Ссылка на вебинар будет разослана по чатам, либо придет вам на почту с темой вебинара. То есть 99% прямо сейчас утверждают, что будет свободная тема. Вы сможете, вот обязательно просто тех, у кого есть вопросы, обязательно подпишитесь на сайте на рассылку. И когда к вам придет письмо на тему вебинара, в обратном письме Напишите свои вопросы. И все вопросы мы скомпонуем к следующему вебинару. И на все, вебина... на все вопросы ответим. Но я так полагаю, что вебинар следующий займет около двух часов, потому что очень много людей захотят э, задать вопросы. У каждого индивидуальная ситуация. Поэтому сделаем вот так: вот все для народа к следующему вебинару. Ждем ваших вопросов. Подписывайтесь на сайте. Благодарю всех за внимание. Еще раз э, поздравляю с 25-летием референдума о сохранении Союза. Просыпайтесь, включайтесь в работу, отстаивайте свои законные права, только вы сами хозяева на своей территории. Все, желаю всем успехов, доброго вам целения. Также прощаюсь со всеми. Распространяйте это видео по вашим знакомым, по соцсетям, делитесь им, подписывайтесь на канал. Всем всех благ, до новых встреч!